Привет, как дела? Сегодня я расскажу про самый древний на британских островах город Колчестер, в который мы путешествовали с мамой в ноябре 2016 года. Итак, посетив в субботу город Клактон-он-Си, о котором я вам недавно рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике, в 9 часов мы сели в автобус National Express и направились в Колчестер, Прибыли туда в 9.45, то есть маршрут составлял всего лишь 45 минут. И обошлось нам это в 10 фунтов 60 центов, то есть примерно 1000 рублей за двоих. Колчестер – это большой город в английском графстве Эссекс. В Восточной Англии он занимает второе место по количеству населения. На 2011 год насчитывалось около 122 тысяч жителей. Колчестер находится в 80 километрах к северо-востоку от Лондона. Город соединен с британской столицей, автомагистралью и железной дорогой. Всего лишь в 50 километрах от него находится аэропорт Стенстит и в 30 километрах огромный международный порт Харридж. Город стоит на реке Колн, на которой до сих пор сохранились стены римского города Камулодана и остатки его старинных зданий. Камулодун был древнейшим римским поселением в Британии до 50 -го года нашей эры и был столицей кельтского племени Триновантов. Он известен как место, где происходило восстание Баудики в 61 году. Про Баудику я вам, кстати, позже буду рассказывать. Очень интересное событие происходило в Лондоне в 2014 году, где рассказывалась история этой кельтской предводительницы войска Триновантов. И вот одно из самых известных сражений как раз происходило в городе Колчестер, где восставшие во главе с Баудикой захватили город Камулодун. После разгрома Камулодуна столицей Римской Британии стал Лондон. Итак, приехав в 10 часов утра в Колчестер, у нас было не так много времени, до 4 вечера. На это время у нас уже был куплен билет обратно, поэтому мы решили сразу же пойти в центр, прогуляться по городу и посмотреть его достопримечательности. Город знаменит его красивыми старинными зданиями, руинами Римской стены, возведенной во времена, когда Колчестер был столицей Британии. Нормандским замком и родной деревни живописца Констебеля неподалеку от города. Колчестер является привлекательным для туристов местом. Здесь находится Эссекский университет, Институт Колчестра и Армейский гарнизон. Мы прошлись по центральной улице, которая уже была украшена под Рождество световыми инсталляциями. Увидели в витрине вот такую вот елочку, из которой сыпался снег. И было приятно смотреть на снег в Англии, потому что ну, в Англии очень редко бывает снег. А тут в витрине магазина мы нашли такое чудо. Также рождественское оформление висело на различных зданиях, таких как Red Lion Hotel. Ну а также мы посмотрели и театральное здание, и главную почту, и еще какое-то административное здание. Возможно, это был Сити Холл Колчестера. После чего мы направились к Красной башне, которая была видна в конце главной улицы. Очень запомнились мне городские указатели в виде слоников. Было написано Railway Station или City Center. А также рядом с каждой достопримечательностью на асфальте была выгравирована такая табличка. И вот рядом с церковью Святого Петра, в которую мы зашли и посмотрели, что там внутри. Там какие-то старинные флаги висят. Ну так, ненадолго заглянули. Я прочитала на асфальте, что эта церковь в 1086 году, она уже была записана в книгу Страшного суда, но была изменена, то есть реконструирована в 1758 году после землетрясения, которое разрушило это здание. А также часы, главные городские часы с надписью «Redeem the time», то есть «Освободите время», которые видны со многих точек города и напоминают жителям о том, что надо беречь свое время. Они были установлены уже позже. Очень мне понравилась такая перспектива улочек, ну обычный город английский, но рядом с магазином висел такой чайничек, возможно это какой-то был tea shop, то есть чайный магазин и, и вот через перспективу этого чайника я решила сделать вот такую вот фотографию. Затем мы дошли до реки Лодж и увидели красивые такие старинные дома освещенные ярким солнцем мы остановились на этом мосту и долго фотографировали и как издание, и сами фотографировались на его фоне. А также мне очень понравились в красках осени яркие розовые с зеленым цветы, которые росли из моста на фоне реки. И вот я это тоже как бы так наклонилась сверху с моста и стала это снимать на видео. Перейдя через этот мост, мы пошли вдоль этих зданий и вышли в какой-то большой парк, где прошли вглубь вдоль реки и нашли какое-то местечко, где мы решили перекусить. После чего я стала фотографировать отражение в воде, листья плывущие по этой воде. Очень красиво, вот прямо такие переливания различных цветов, желто-зеленых, красных листьев. Я всегда люблю наблюдать за природой, особенно в Лондоне у меня открылось какое-то такое чувство, когда я гуляла с собаками, ну, целый час, каждый день делать нечего в одном и том же парке, я стала наблюдать за листочками, за цветочками, в общем, все в режиме как бы каждодневной рутины ты смотришь, как там почки распускаются создаются листочки потом цветочки и как-то вот за этим за всем мне очень нравилось наблюдать птички, белочки все это как-то насыщало мою душу э, природой, и мне становилось легче как-то жить интересней. На тот момент я уже училась на третьем курсе фильммейкинга в моем университете, и как раз-таки тогда нас заставляли наблюдать за чем-то очень долго. Я решила это пофотографировать, поснимать на видео, так как это могло мне пригодиться где-то в учебе. Ну и вообще очень красиво, так умиротворенно водичка переливается, листики там как-то плавают э, такие искаженные мне всегда вот с детства я даже любила смотреть в калейдоскоп и вот эти вот изменения каждый раз что-то новое э, узнаешь увидишь э, и как-то Твоя душа туда ныряет, и ты э, сливаешься с природой. Наверное, так это можно сказать. А тем более после э, смерти моего брата, это как раз э, уже около полугода прошло, у нас было с мамой такое состояние, что вот именно вот нас тянуло к природе. И э, как-то философски мы стали смотреть на жизнь, и вот такая вот осень. Ну, в общем, какие-то такие ощущения были. Э, ну, как-то посидели, хорошо так полчасика отдохнули. Потом стали проплывать мимо нас какие-то люди в кануэ. Ну, в Англии очень часто занимаются на лодках, на маленьких, на длинных, на разных плавают по каналам. И мы пошли дальше. Там еще стоял на небольшом таком пригорке голубой красивый дом с клумбами, оформленный в виде лодок. Тоже было интересно, с удовольствием посмотрели, поразглядывали и пошли дальше, вышли на такую огромную площадку, где находилась синяя беседка, тоже она была освещена ярким солнцем. Вообще в этот день было очень яркое, хорошее такое солнце, правда уже холодно. И там я увидела холиджи, то есть рождественское дерево. Впервые в жизни я увидела, как оно растет. Вот эти вот острые листочки, он как раз по-нашенски называется астролистник или подуб. И им всегда украшают помещения на Рождество. Оказалось, что... Из него делали венки древние Кейты, праздновавшие день зимнего солнцестояния. Огонь и красные ягоды астралиста должны были своей яркостью помочь пережить эту самую долгую ночь в году. Затем мы увидели, как женщина кормит голубей, налетела куча чаек, но так как голуби не разлетались, чайки не решились войти в эту гущу птиц хотя в Англии чайки очень наглые, но эти какие-то были маленькие и они ждали, пока голуби насытятся, потом уже дожуют то, что останется от голубей. Ну, а я в, это, в этот момент попыталась заснять как чаек, так и голубей, и вот что у меня получилось. Главной достопримечательностью города считается Колчестерский Нормандский замок, построенный Вильгельмом Завоевателем. Одно время это был замок-близнец э, Лондонского Таура. Он был построен в то же время, что и Тауэр имел ту же форму и стиль И сквозь вот эти вот Древние римские стены, которые Окружали город, мы э, Вышли как раз таки К этому замку, походили Вокруг, посмотрели, мне очень понравился Рядышком с ним э, Обычный такой жилой дом А, а его стена была Завешена полностью красными Листьями, то ли винограда То ли какого-то ползущего вьюна К осени они покраснели, ну и я решила Снять эту красоту тоже. Рядом с замком находился обелиск памяти жертвам, павшим в войне В замок мы не пошли, скорее всего там было очень дорого, как обычно Вход в замки стоит очень дорого в английских городах, примерно в районе 20 фунтов за одного человека То есть около 2000 рублей Мы решили еще немножечко посидеть на лавочках в парке, пока еще было солнышко понаблюдать за птичками какими-то голубоглазыми мне они очень понравились, я их тоже решила поснимать. Увидела, как дерутся самцы за своих самок. Вот как это было, вам показываю. После чего мы снова сели в автобус National Express. В 16.45 мы выехали из Колчестра, в 19.20 мы уже были в Лондоне. И эта поездка на двоих нам обошлась в 11 фунтов, это где-то около 1000 рублей. Вот на этом и закончилось наше с мамой путешествие в два английских города Клактон-Он-Си и Колчестер. Пока на это все. не прощай с вами, до скорых встреч!